То, что Киев не намерен отводить войска от линии разграничения, сегодня сказал президент Зеленский. Он до этого тоже выступил с обращением, глубокой ночью созвонившись предварительно с западными кураторами. Много пафоса и ни слова о бедах жителей Донбасса. Примерно в таком же ключе сегодня реакция США и Европы на признание России ДНР и ЛНР. Все было предсказуемо и ожидаемо. Нас снова обвинили в агрессии и объявляют о об введении санкций. В нашем медиа это назвали истерикой и очередным запугиванием. Иван Благой о том, как в мире встретили известие о решении российского президента. Какая сейчас ситуация? Мы наблюдаем начало вторжения? Ну, российские войска вошли в Донбасс. Я бы не сказал, что это полноценное вторжение, но российские войска находятся на Украине. Единственное, что можно понять из этих слов главы европейской дипломатии Барреля, невиданные и жесточайшие санкции, которыми пытался напугать Москву Брюссель, вводить европейцы пока не готовы. Телеканал CNN со ссылкой на дипломата одной из стран ЕС сообщает, санкции не будут жестче тех, которые были введены в 2014. -м. Агентство Bloomberg тоже со ссылкой на источники приводит подробности. Ограничительные меры могут коснуться нескольких российских банков, а также 350 россиян, включая депутатов Госдумы. В Берлине тем временем канцлер ФРГ Шольц впервые за долгое время произносит название газопровода «Северный поток-2». Сегодня я просил Федеральное министерство экономики отозвать у федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток-2» не может быть запущен. Рынки отреагировали мгновенно но не так, как, видимо, рассчитывал Берлин. Газ на биржах подорожал для европейцев на 10%. Он теперь снова стоит дороже 900 долларов за тысячу кубометров. Акции Газпрома при этом тоже выросли в цене. О своих санкциях уже объявили и власти Великобритании. Ограничительные меры затронут физических лиц, бизнесменов братьев Бориса и Игоря Ротенбергов, предпринимателя Геннадия Тимченко, а также пять российских банков, в том числе Банк России и Промсвязьбанк. Санкции, которые мы вводим сегодня, очень жесткие, но меры, которые мы подготовили, гораздо жестче, и мы их введем без всякого колебания. Москва санкций не боится, констатировали в нашем МИД. Ну а в Киеве президент Украины Зеленский в очередной раз продемонстрировал, насколько местные власти далеки, от осознания реальности. Он снова отказался от прямого диалога с властями ДНР и ЛНР. И это не все. Мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны России. Москва разрывать отношения с Киевом не желает. Это не наш выбор, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Европе тем временем продолжают Анализировать речь Владимира Путина. Сразу два новостных телеканала Вельт и «НТФАО» транслировали обращение российского лидера в прямом эфире с синхронным переводом на немецкий язык. Еще вечером на первом канале телевидения ФРГ речь Путина начали в студии разбирать на цитаты. Давайте посмотрим вместе отрывок. Ключевой отрывок этой речи. Первый канал телевидения ФРГ позаимствовал кадры у немецкоязычного российского телеканала РТДЕ, того самого, который вот уже несколько месяцев в Германии пытаются отключить от эфира. А это уже вторая кнопка ЦДФ, комментирует происходящее профессор университета Бундесвера в Мюнхене. Во-первых, неудивительно, что Путин признал эти два региона. И он по-прежнему сохраняет доминирование в ситуации эскалациям. Он контролирует правила игры. В итоге мы видим, как взволнованно весь мир отреагировал на его речь. МИД ФРГ. Мы призываем Россию отменить это решение. Как себе это представляет Анна Лена Такая так и осталось неясно. При этом Германия, сейчас осуждающая Россию за признание ЛНР и ДНР, одна из стран-гарантов Минских соглашений, годами Берлин не мог заставить Киев выполнять свои обязательства. Здесь предпочитали как будто не замечать страданий жителей народных республик. Иван Благой, Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Анастасия Слободенюк, Первый канал, Берлин.